Submargat это новая карта Among Us, трейлер которой уже есть в сети. В этом ролике я покажу трейлер данной карты, что же про нее написали разработчики и когда выйдет данная карта в игре Among Us. Но самое главное, пожалуйста, прежде чем посмотреть данный ролик, поставь лайк и подпишись на данный канал. Нульцы лета, и поэтому давай ставь лайк, подписывайся на канал, ну а мы погнали смотреть трейлер новой карты Among Us. Ну и вот он, сам трейлер. Оригинал трейлера я оставлю в описании. В общем, начинается все с типичной ситуации в игре Among Us. Ну и после вот такой прикольной сценки нам показывают название новой карты игры Among Us. Ну и сначала нам дают выбор места, в котором мы заспавнимся. Как вы знаете, данная фишка есть еще на карте Airship. Ну и теперь нам дают посмотреть на новые задания и также на новую карту. И в принципе а вообще нам сказали то что она должна выйти и она правда выйдет но правда здесь есть небольшой нюанс который я расскажу попозже но самое главное то что здесь довольно интересные задания которые в принципе должны быть в игре ну и самое главное этого трейлера то что есть в конце дата когда же выйдет эта карта но давайте пока без спойлеров но новых заданий здесь просто куча что вы в принципе и наблюдаете на экранах но пока непонятно, большая карта или нет. Ну а задание с проводами это просто что-то с чем-то. Я думаю, то, что вы успели заметить, это просто ужас. Ну и также разработчики, походу, переделали систему видеонаблюдения. Ну и теперь самое главное, когда же выйдет эта карта? Ну а выйдет эта карта барабанная барабанной в июле. Само название новой карты переводится как затопленный. Но здесь остается догадываться, что именно затоплено. Либо какое-то здание, либо подводная лодка. Но ну, я думаю то, что это подводная лодка, так как это будет в принципе логично. Хотя по происходящему в мире затопленные дома это в принципе уже нормально. Меня очень сильно интересует то, каких же размеров будет новая карта. Ну и также я считаю то, что концепция данной карты была взята с карты под названием Субма. Марина, которая выйдет ровным счетом никогда ну и как разработчики прокомментировали данный трейлер они написали то что трейлер захватывающий хотя трейлер правда неплохой и сейчас многие обрадовались ведь карта должна выйти в июле а сегодня уже 1 июля но здесь есть нюанс как всегда и этот нюанс не то, что в июле 31 день И карта может выйти хоть 31 июля Нюанс таков, что это фан работа Но однако карта выйдет Но сама карта выйдет модификацией То есть карта это будет отдельный мод, который мы сможем скачать ну а комментарии, которые оставили разработчики по трейлерам, которые есть на YouTube, это ничего не значит. Не значит ничего, как само содержание комментария, как и факты то, что разработчики оставили комментарий. И как только выйдет мод на новую карту, это будет самый классный мод за всю историю игры Among Us. Вот такая интересная новость произошла в игре Among Us. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всем дрель!